Слава Аллаху Всевышнему Творцу, Джумра, Великий День, Сейду я Господин Всех Дней. И эпоха наша, наше время, сейчас информация везде только про болезнь тела, поэтому Думаем уместным рассказать про здоровье не тела, а здоровье духа. Не души, а именно духа. Так, Свишний сам говорит в Священном Коране, Рахмани Рахмес, Говорит Пророку. Свишний Аллах говорит, у тебя они спрашивают о рух, о духе. Некоторые ученые сказали, что это дух. как Обращается Всевышний Аллах к ангелу Джабраилу, алейхиссалям. Руху амин Дух, вызывающий доверие. Некоторые ученые сказали, что здесь термин про дух человека. Как известно, говорят в народе, душа поет. Говорят про душу, когда настроение хорошее. И говорят про дух, говорят... Здоровый дух, здоровое тело. Не наоборот. И вот именно про здоровье духа сегодня и мы постараемся вам что-то полезное донести. В основном, конечно, про здоровье говорят женщины. У мужчин редко услышишь термин ПП, то есть правильное питание. В основном это женщины говорят с целью быть стройной. Сейчас уже женщины, в отличие от мужчин, учатся больше. Мужчины отстают. У мужчин больше задача – это до, до, достать заработок для семьи. Ну, как и в истории было, мужчина – охотник. Хотя для мужчины тоже важно здоровье тела и духа. Вот женщины говорят ПП, то есть правильное питание. Они не говорят уже, мы хотим худеть. Они уже понимают, что худеть это уже дура. То есть от слова будет же худо, то есть хуже. Поэтому они учатся и правильно говорить, и правильно кушать. Но здоровье важно не только для них, но и для нас, для мужчин. Поэтому, когда мы говорим про здоровье, на наш... Разум, ум должно приходить две вещи. Это здоровье тела и здоровье... Здесь уже, конечно, можно входить, здоровье души. Здесь не будем останавливаться в различии термина дух и термина души. Просто будем говорить уж душа. И, естественно, человек должен, именно говорю про верующих, Рассматривать здоровье не только для своего тела, но и для своей души. Так как между душой и между телом есть очень тесная связь. Когда эта связь нарушается, то человек не может быть здоровым, полноценным. Наверняка видели людей, которые имеют большие дома, большие машины, но все равно переживают, все равно у них внутри что-то не хватает. Вывод – душа болеет. Или же, наоборот, в виде людей, которые говорят «и в шалаша с любимый хорошо». То есть вывод – для тела вроде бы ничего нету, ни квартиры, ни дачи, ни танхауса, а в шалаш он пошел жить в лес. Но он говорит «мне здесь хорошо». То есть вывод – у него дух здоровый, душа здоровая, соответственно, для тела что остается – тоже здоровье. Как вот Доджима говорили по поводу зикора, где зикр влияет на здоровье тела. Так вот, если мы говорим, в нашем мире мощные врачи вплоть до каждого органа можно вылечить, начиная с окулиста глаза, из печени, из почки, из печки. Любой орган в нашем теле можно пойти в больницу и... Узкопрофильно обратиться к врачу. И можно вылечить. Но здесь мы не будем говорить про здоровье тела, так как для каждого слова есть свой автор, и для каждого автора есть свое место. То есть где, когда говорить. Поэтому здесь не мне и не в моем месте говорить про здоровье тела, про больницу. Это говорит. Медик. Поэтому мы здесь будем стараться говорить про дух. А именно берем из книги Медицины пророка», она сейчас в русском языке есть, и мы будем говорить из хадисов, связанных с нашим божественным духом. Здесь уже мы можем говорить, хоть и не специалисты, может, но цитировать хадисы, так как сказано один, ан-насиха» Религия это наставление, поэтому цель наставление для себя и для тех, кто слушает. Естественно, первый действующий фактор сила для здоровья духа. Естественно, это вера, это иман. У кого нет имана, то есть нет веры, говорить про здоровье духа смысла нет. Здесь мы говорим только про человека, который имеет веру, который сохранил веру. Почему сохранил? Потому что когда Всевышний Аллах создал всех, все души, он спросил, разве не ваш Господь? Все души сказали, да, ты наш Господь. А Поэтому с этого времени все верующие, по идее. Но ну, а после рождения, уже в зависимости от общества, родителей, Вера скрывается, то есть вера, если мы скажем, как стена, это белая стена, если будем точки ставить на стену, то стена закроется точками, хотя стена по идее, по идее была белая. Также человек, который рождается, у него вера есть, но со, с, в соответствии с его действиями, с воспитанием, то есть грех за грехом ставится точка, точка, точка и эта вера закрывается, то есть покрывается. То есть по-арабски «кафаро» переводится «скрыл». Поэтому не только «не верит» переводится «кафаро», но и переводится как «скрыл». Так в Коране Всевышний Аллах говорит «кафаро» «Скрывает ваши грехи», говорится в Коране. То есть данный глагол используется не только для отрицания, также и для скрывания. Поэтому люди, которые скрыли свою веру по-арабски «кафаро», Здесь, конечно, в мечети люди, которые все время стирают. Говорят же про нас. Вы идете в мечеть отмаливать грехи. Да, мы идем в мечеть, но не отмаливать только грехи, а идем, чтобы чистить сердце, кальп, потому что и железо ржавеет, если его не беречь, и машину все, все только уф-уф-уф, царапина, сейчас будет ржаветь, также все след за машиной. А мы сидим за верой, поэтому идем в мечеть, чтобы эта это, это наша вера, наше сердце не покрылось ржавчиной. Поэтому первый действующий элемент, сила для нашего здоровья, для Духа – это вера. Также в нашем мире люди, которые занимаются изучением всего, надо-не-надо, надо, но изучают все, Сейчас очень много информации, особенно в телефонах, кто сидит. Палец работает, глаза видят, уши слышат. Разные оттенки, цвет. Оторваться тяжело. То есть идет очень мощная информация. Надо, не надо, все сидят, берут знания. Полезные, неполезные. И вот здесь люди путают два слова. Первое слово – это «хузур». Спокойствие. Второе слово – это комфорт. Есть, есть слово спокойствие, есть слово комфорт. То есть, что люди говорят? Машинка уже старая, не та, надо покруче машину взять, более комфортабельнее, тогда у меня будет внутри все хорошо. Вот тут он ошибся. Слово комфорт никак не влияет на слово спокойствие. Но разум, когда контролирует тело, а должна контролировать сердце, сердце, оно должно быть правителем в нашем теле, а не разум. В книге говорится про разум, что он только является как орудием анализа. У любого врача спросите, что такое мозг, они скажут, что это прибор, который анализирует. Глаза увидели, мозг анализирует, что ты увидел. Уши услышали, хотя уши не слышат, они только передают. Глаза не видят, он только передает. Все это берет мозг и говорит, что это звук, это изображение. То есть мозг все это анализирует. Но у того человека, который нету ни веры, ни намаза, и уж тем более у раза после закятхадж над телом контролирует разум, а разум может легко ошибиться. Сердце не ошибется, разум ошибается. Поэтому разум что говорит? Дом маленький. Поэтому тебе нехорошо, поэтому ты несчастье, надо дом побольше купить. Дом больше покупает, то есть идет термин «комфорт». Но в этом доме он находит счастье? Нет. Таких здесь я много наблюдал, когда зовут и говорят «Освещайте, пожалуйста, наш дом». Мы что должны говорить? Мы не освещаем, мы просвещаем. А то люди путают названия и термины, и слова. Поэтому здесь мусульманин, который должен знать хадис, от колыбели до могил учиться, он должен учиться, во-первых, какие слова использовать. Поэтому мы никак не можем осветить дом. А вот просветить жителя, который живет в этом можем легко и просто. Мы ему даем свет. То есть знание, знание – это свет. Мы его что делаем? Просвещаем. Как только дух его берет от нас, он начинает чувствовать себя в своем доме. Спокойно. До этого он чувствовал себя неспокойно, поэтому говорит, прочитай, пожалуйста, азант, что-нибудь там, не знаю, там Коран прочитай, что ли. Дом огромный, комфортабельный, комфорт есть, а спокойствия нет. Поэтому видите, как вот люди, которые не хотят вот, изучать религию ислам, а ведь охотятся за комфортом, за здоровьем тела и души, но не могут достичь своей цели. Причина – отсутствие знаний. Знание – свет, не знание – тьма, говорят же. Поэтому вера, которая является главным элементом для достижения здоровья нашего духа, он показывает именно направление, он показывает как компас, как нам вообще жить, как принимать решения. И, соответственно, когда у нас что-то отсутствует, физическое это может быть, или, может быть, душевные, то есть потеря родственника, любимого, там, мама, папа, муж, точнее, супруг, супруга, ребенок. В этом случае, если связи, веры из сердца есть по всему телу, то тело будет реагировать на это правильно. И если этого нету, тело будет реагировать очень неправильно. Опять же, вот Наблюдаем именно в наш год, когда умирают молодые, вся винят, как всегда, ковид, виноват ковид. Никто не говорит Ли Айсыра, виноват, Он пришел, забрал мою дочь. 33 года было. Вот хранил я, мама плакала. Всевышний же обращался к Ко Всевышний обращался ангел Ли Лиссира. Ему же было очень тяжело, когда сказал, как я буду забирать души, ведь они будут меня проклинать. Аллах что сказал? Нет, они тебя забудут, все так и произошло. Люди говорят, ковид виноват. Кто не вспомнит со словами, от как ты мог прийти и забрать моего ребенка? Ему было только 33, ему было ей. Кто говорит? Мало кто. Ведь вот вера, отсутствие веры, как влияет на тело. Мама плакала, ревела. А должно быть внутри спокойствие. Откуда будет спокойствие, если нет первого элемента? Потому что мы говорим про веру. Это первое. Именно вера в кальп. Кальп чуть ниже сердца, которое мы называем фуат по-арабски. То есть это сердце гор гонит кровь. А сердце ниже которое он влияет на наш дух. Дух влияет на наше тело. В СССР видели, наверное, слышали, как люди во время поста рожали детей, косили сено и кормили грудью. Если сейчас подумаешь, у женщин столько еды, молока нет в груди, пост не держит, выкидышь, какой там косить траву, даже полы не моют. Думаешь, где здоровье? Вывод – дух слабый, тело все равно будет слабым, хоть ты на йогу ходи, Хоть ты ходи, не знаю, там гимнастику делай, да хоть купи на год билет в спортзал с индивидуальным тренером. Что будет? Ну, тело будет, может, гибким, да, может быть стройным, может быть, утонченным будет. Но дух-то ассоциирован слабым. А без этого тело будет жить счастливо и здорово? Нет, этого не может быть. Поэтому, как должен вести себя верующий? Верующий, когда сталкивается с любой ситуацией, естественно, рассматривается хорошо или плохо. Естественно, когда хорошо, он что делает? Он благодарит. Лайн шакертум, ла Если вы будете благодарными, я непременно приумножу, говорит Свершен Творец. Непременно приумножу. Поэтому счастье идет. Мы говорим, что Аль-Хамдурилля, а шукар. В знак благодарности можем совершить намаз. В знак благодарности можем совершить курбан, в знак благодарности можем пост совершить, в знак благодарности можем просто кого-то осчастливить чем-то, хоть элементарно, не знаю, там соком, конфеткой, ребенком особенно. То есть именно того, кто отреагирует на твое счастье как позитивный, позитивный человек, так как еще есть люди негативные на твое счастье очень косо смотрят. поэтому здесь мы благодарим Всевышнего. Напрямик шоколад не можем подарить, намаз, конечно, можем прочитать. Но в знак благодарности можем и детей, и печенкой, и шоколадкой. Если вы скажете, а где такие детей взять? ко воскресенье у нас дети приходят учиться. Можете, как говорится, выразить благодарность, если у вас будет счастье в жизни. А если же не будет счастья, наоборот, будет несчастье, что мы должен делать верующий? Он должен проявить Сабр. Именно слово Сабр влияет на спокойствие тела. Однажды посланник Аллаху, саллилуху шел по улице со своими сподвижниками. На встречу шла женщина и очень сильно ревела, плакала. Пророк был одет так же, как и все. Естественно, никто, никто и не подозревал, что это пророк. Я, конечно, одел зеленый. Если зеленый сниму, меня на улице никто не узнает. Так вот, пророк идет и говорит женщине, «Женщина, прояви сабр». А женщина нет. «Да это кто то кто ты такой, меня учить сабру? Тебе ли знать мою, мою утрату, что ты мне учишь терпению?» Пророк уходит, дальше не стоит с ней, не разговаривает. Зачем? Ведь он от себя, что требуется, сделал. Дальше от Всевышнего. Всевышний наоставит, наоставит, если нет, то нет. Господинники подходят к ней и говорят, «Женщина, ты что сделала? Ты знаешь, кто это был?» «Это был пророк». Она говорит, «А, «Серьезно? Я же не знала». Приходит обратно к пророку и говорит, «О, пророк, я вас не узнала, поэтому просите, пожалуйста, я буду теперь терпеть». Пророк говорит, «Нет». Это уже не нетерпение. Я уже добавляю от себя, это уже одолжение. Но, но так пророк, конечно, не сказал. Он сказал, «Терпение когда?» «С первой секунды Я тебе сказал, терпи. Вот с этого момента, если бы сказал, буду терпеть, вот это говорит, было терпение, но ты так говорит, не сделала». Поэтому иногда и с супругами так же происходит. супругой говоришь, она, она доказывает тебе, потом говорит: хорошо, я соглашусь. Так это одолжение. Терпение какое? С первой секундой. Говоришь, терпи, все, буду терпеть. Это вот сабр. В этом случае и тело принимает соответствующий образ. Он не начинает паниковать, потому что если в реальности подумать, слезами ничего не решишь. Поэтому, говорят же. Холодной думой головой, чтобы решить какую-то задачу. И самое главное, когда люди сталкиваются с проблемой, нельзя говорить, почему это со мной случилось. О Аллах, почему ты так сделал? Почему мне это дал? Так спрашивать нельзя. Все, что можно это наказать. Что надо сделать? Надо грамотно сформулировать вопрос. Надо говорить, о Всевышний, в чем мудрость, что так случилось? В чем хайкмет? В этом случае Всевышний, увидев, как человек реагирует на нас, произошедшую ситуацию, показывает, почему, точнее почему, а в чем мудрость, что это произошло именно с тобой, именно сейчас, в чем мудрость он видит и говорит, а, -а, -а так вот оказывается, в чем хайкмет вот поэтому оказывается случилось. Например, друг рассказывал, может я вам рассказывал, его сына сбили, он ругался, ругался. В коридоре, в больнице. Врач уходит, говорит, вам счастье. Он говорит, «В смысле счастье. Вам говорю, счастье. Он, какое счастье? Мне говорит, сын говорит, без ноги, говорит, сломался, какое говорит, счастье? Там, говорит, была опухоль, говорит, если бы, говорит, машина не сбила бы, если бы его нога бы не сломалась бы, если бы вы кона бы не пришли бы, то вы бы об этом бы и не узнали. Ну, узнали бы, когда опухоль бы разрослась бы и по всему, э, по всей ноге и нога бы, Вы просто пришли бы с. Жалобы вот, у сына, вот нога, что-то болит, хромает, что-то больно. Посмотрите, мы посмотрели бы посмотрели и сказали бы, отрезаем. Почему опухоль не можем вылечить больше? А здесь, говорит, именно говорит, вам говорит, так повезло, так случилось, что кто-то, вам помог, сбил вас. Спасибо, говорит, ему. Смысле, спасибо тебе? ДТП, да? Спасибо. Да, говорит, вы, говорит, сломали ногу сюда, говорит, к нам пришли говорит, на прием. Мы, говорит, посмотрели. Ногу, говорит, отремонтировать, это, говорит, не вопрос. Опухоль, говорит, это, говорит, более сложнее. мы его, говорит, удалили. Теперь нога, говорит, гипс, говорит, пройдет, и опухоль, говорит, не будет. Нога будет целой. Тот стоит, ну, получается, мне на того суд не надо, что ли, что он мне сбил сына на пешеходной дороге? Нет, говорит, вот, оказывается, в чем, говорит, хайкмет. Вот правильный вопрос, правильный ответ. Не просто, почему моего сына сбила машина... Что он такого плохого сделал? Нет, надо в чем мудрость, что это произошло со мной сегодня в этот день. И все, что показывает, в чем мудрость.